Всем добрый день. Друзья, это не кликбейт, если что, я сам сижу в шоке. За 4 года торговли я в первый раз вижу настолько хорошую ситуацию, которая бы срабатывала просто бесконечно. Я заходил на нее около 30-40 раз и она сработала в 100% случаях. Я, естественно, буду доводить эту цифру до 100, но я просто не могу сейчас с вами ей не поделиться. Итак, сейчас я вам Покажу три сделочки по этой ситуации, покажу скриншоты, расскажу, как на нее заходить, при каких условиях на нее заходить, какие ошибки совершать нельзя. Скажу также полностью конкретное, подробнейшее время экспирации, на которое нужно заходить. Вам просто нужно следовать инструкциям и получать плюсы. Я уже всерьез задумываюсь над тем, чтобы делать сделки во банком по этой ситуации. Ладно, я знаю, вам не терпится, давайте смотреть. Смотрим ситуацию. Происходит сильный импульс вверх. И я здесь захожу на понижение Давайте разбираться, что мы здесь видим Во-первых, сверху есть хороший сильный уровень сопротивления На который наша цена наткнулась Теперь смотрим на самый низ графика Что у нас здесь происходит Видим мощный импульс вверх Далее накопление Цена осталась в коробке Долгое время здесь находилась Произошло пробитие до ближайшего уровня сопротивления сильного. И здесь мы зашли на понижение. Вот запомните эту формацию, она прям конкретно видна. То есть импульс, коробка, импульс и откат. Итак, первое условие. После накопления, после вот этой вот коробки, должен находиться сильный уровень. Сильный глобальный уровень. Его мы смотрим на часовом таймфрейме. Для этой ситуации вам понадобится только таймфрейм 1 минута и 1 час. На часовом мы определяем уровень, на минуте мы смотрим саму эту ситуацию. Все. После пробития этой коробки цена натыкается на уровень сопротивления и всегда происходит откат. Ребят, если вам непонятно, то не перематывайте, я это все потом покажу, подробно расскажу еще раз на скриншотах. Итак, первое условие это уровень, второе условие это накопление, то есть вот эта вот коробка должна находиться ровно перед уровнем. Здесь такая хорошая ситуация, поскольку уровень виден даже на минутном тайфрейме. Вот слева был хороший отскок. И видим, что коробка образовалась ровно перед нашим уровнем. Давайте подождем окончания этой сделки, и я расскажу еще одно условие. Смотрите, вот почему нужно ставить время экспирации до конца следующей 5-минутной свечи. Остается 17 секунд, происходят мощнейшие два импульса на минутном тайфрейме. То есть у вас идет 5-минутная свеча, остается там 3 минуты до конца жизни свечи, вы ставите до конца следующий, то есть на 8 минут. Итак, сделочка у нас заходит в плюс. Переходим смотреть еще одну такую же ситуацию. Смотрите, валютная пара евро/USD точно такая же ситуация. Видим импульс вверх, скопление перед уровнем и пробитие нашей коробки. Также я зашел на понижение до конца следующей 5-минутной свечи. Я не зря повторяю про время экспирации, поскольку эта ситуация... В большинстве случаев является коррекцией И имейте в виду, что это не смена тренда Поэтому время экспирации нужно подобрать очень тщательно Потому что цена потом в большинстве случаев идет на повышение дальше Смотрите, сделочка у нас подходит к концу Цена пробилась даже ниже нашей коробки В середине было небольшое замедление и пробитие вниз Сделочка у нас шикарно заходит в плюс Итак, смотрим третью абсолютно такую же ситуацию Видим импульс вверх, скопление перед уровнем, пробитие коробки и... Мы зашли на откат от уровня. Сделка уже потихонечку подходит к своему концу и видим сильный импульс на понижение. Теперь обратите внимание, где цена наша отскочит. Отскок произошел ровно на половине нашей коробки, нашего скопления. В большинстве случаев, повторяю еще раз, потенциал цены именно такой. На скриншотах я опять же все это скажу. И покажу еще раз Сделочка у нас также заходит в плюс Итак, я вам показал примеры данной стратегии Теперь давайте рассмотрим скриншоты И более подробно я скажу вам все условия и ошибки Смотрите, у меня есть папка трейдинг Открываем бинарные опционы И смотрим Стратегии, я кстати не знаю как ее назвать Но обозначил просто цифрой 1 Напишите кстати в комментариях подходящее название для этой стратегии Назовем ее как-нибудь вместе Итак, смотрим. Рассказываю предысторию. Я для начала, конечно, заметил, что такие ситуации частенько заходят. Я, в принципе, не знал про эту закономерность, и потом, когда уже усек, то начал делать скриншоты и снимать видео. Вот здесь находятся все те скриншоты, которые я успел сделать. После обнаружения данной закономерности. Всего без скриншотов и без видео я заходил около 30-40 раз на эту закономерность. Давайте откроем скриншотики. Здесь все подробно указано. В белой линии указано то, что мы должны найти до нашей ситуации. То есть импульс вверх или импульс вниз и скопление перед уровнем глобальным. Глобальный уровень мы ищем на часовом таймфрейме. И наше скопление должно находиться перед этим глобальным уровнем. Далее происходит выход из коробки, пробитие. Цена сразу же натыкается на глобальный уровень. И мы заходим в обратную сторону на откат. Заходим мы всегда ровно до конца следующей 5-минутной свечи. Если мы собираемся заходить и видим, что до конца нашей свечи остается 3 минуты, то мы заходим на 8 минут, чтобы задеть Конец жизни, следующей 5 минуты свечи. Я думаю, со временем экспирации понятно. Итак, видим, здесь откат произошел ровно до половины коробки, ровно на наше время экспирации. Второй скриншот. Импульс вверх, коридорчик, коробочка, импульс вверх, опять же пробитие и откат, ровно до половины. Смотрим. Третий скриншот, опять же сильный импульс вверх, цена находится в коробке, пробитие, откат от Сильного уровня до половины коробки Опять же ситуация, импульс вверх, коробка, откат до половины Импульс вверх, коробка, откат до половины Кстати, здесь я даже обозначил линии Если кто не понял, что откат до половины коробки То вот, в принципе, делим квадрат на 2 И получаем потенциал движения нашей цены Смотрим дальше скриншоты Вот здесь импульс вниз Обратная ситуация Коробка, выход с коробки и импульс вверх. Здесь, кстати, очень сильный импульс был, насколько вы можете заметить. Так, идем дальше. Опять же, та же самая ситуация до половины коробки. Вот здесь, смотрите, вот эта ситуация я обозначил, но здесь заход совершенно неправильный. Это у нас незакономерность. Почему? Потому что у нас перед коробкой нет импульса. И плюс эту коробку я взял просто из ниоткуда. Заметил ситуацию там, где ее нет. И здесь мне просто повезло. Итак, вот еще одна ситуация. Здесь смотрите. А дело в том, что скопление объемов должно быть достаточно сильным. И в коробке цена должна отскакивать от каждого уровня примерно 2-3 раза. Здесь мы видим, что цена практически не отскакивала. Я опять же нарисовал коробку из ниоткуда. Поэтому сделочка еле-еле зашла. Вот опять же ситуация с мощным импульсом, который мы разбирали на видео Смотрите, здесь я решил проэкспериментировать на 5 минутном тайфрейме Также мы видим мощнейший импульс вверх Но здесь, обратите внимание, я дождался разворотной формации Поскольку это 5 минутный тайфрейм, и там уже сложно определить, когда будет разворот Вот еще одна ситуация, абсолютно такая же И еще Так, теперь смотрим ошибки всего по этой закономерности у меня только две сделки зашли в минус, только из-за моих ошибок. При этом закономерность сама сработала. Вот, смотрите, зашел я здесь сразу после пробития. При этом я не учел дополнительные уровни, которые находятся еще ниже. Немного поторопился. И если бы я зашел там, где нужно было заходить, в самом низу, то сделочка бы зашла в плюс. По нашему времени экспирации. И второй скриншот. А также здесь закономерности в принципе никакой нету. Пишу, должен быть резкий импульс, а не плавное движение. Все, теперь изучение. А, вот смотрите, так, как бы вам лучше показать. Не знаю, как увеличить текст, увеличу на видео. А, вот, работ отработала 10 из 10 раз, 100% увеличиваю сумму сделки для этой ситуации. Наблюдение, смотрите. Во-первых, это, повторяю, коррекция, а не смена тренда в большинстве случаев. То есть время экспирации нужно подбирать тщательно. Время экспирации мы подбираем до конца жизни следующей 5 минуты свечи. Все разы эта экспирация отработала. Закономерность сработала 13 из 13 раз. Потенциал движения цены до половины коробки. Перед коробкой должен быть импульс, а не плавное движение. Все, что мы с вами сейчас разбирали. Смотрите, таймфрейм 1 минута 5 минут это. Таймфрейм, где я нахожу эти ситуации. То есть на одной минуте я зашел 12 раз, нашел эту ситуацию. На таймфрейме 5 минут, один раз. И смотрите, восьмое условие. Если после пробития коробки цена идет слишком далеко и быстро, то есть происходит прям очень сильный импульс вверх, то заходить не рекомендуется. Допустим, если мы обозначили глобальный уровень перед нашим скоплением, и цена его одним движением резким пробила, то все. Заходить уже нельзя. Но в любом случае, после такого скопления всегда происходит какой-никакой откат. Поэтому я написал, что можно поставить время экспирации побольше просто. Вот, друзья, такая закономерность. Давайте, тестируйте, пробуйте. Я со следующей недели буду активно ей пользоваться. Наберу вот здесь вот 100 скриншотов захода по этой ситуации и вам это покажу. Посмотрим, какая реальная статистика из 100 сделок. Возможно, я найду еще какие-нибудь ошибки или условия для захода. И обязательно вам потом это расскажу Я на самом деле очень доволен этим наблюдением Это самая лучшая ситуация, которую я находил в принципе за 4 года торговли Напишите в комментариях, если у вас есть идеи, как назвать эту стратегию Потому что мне ничего в голову не приходит Вот, друзья, спасибо огромное за просмотр Надеюсь, эта закономерность, это видео очень многим поможет выйти в плюс Получать одни плюсы Всем огромное спасибо за просмотр, всем желаю всего самого хорошего, самого лучшего, всем профита и всем пока.